Итак, дорогие друзья, Counter-Strike на ваших экранах Игра за третье место на ESL Pro League номер один. Проклятый стак против Суета Карта Мираж, и это первая карта сегодняшнего Best of 3 Вторая карта Inferno, Decider пока что... Под грифом «Секретно». Совершенно секретно. Ну, собственно, составы. Составы на ваших экранах. Коллектив «Суета» — это Курама, Архитектор, Фри-то-плей, Дичура и Экс-Хауст. Ну и коллектив «Проклятый стак». Давайте назову чуть-чуть позже, пока у нас здесь выход от коллектива «Суета» на коннектор и непосредственно на точку А, где, кстати говоря, Дичура делает даблкил и, попытавшись забрать третьего, предательски его тиммейт ворует. Собственно... Фраги, да, так скажем. White Knight и 10, 10, 10, 1, 3, 3, 7, 10, 10, 10. Ой-ой-ой, ничего себе, прям просто. На ноге, выходя на хелпу, убивает архитектором. Ситуация 3 2 но ретейк по-прежнему, конечно же, под вопросом. Тем не менее, с такими фрагами, боже мой, 8 хп остается у дочуры. И дочуре как бы предстоит сделать либо квадракилл но нет, нет. Квадрокилл оформляет у нас игрок с ником 10-10-10, 1-3-3-7, 10-10-10. Достаточно боевой, я вам скажу, дамы и господа, пистолетный раунд. И, конечно же, за счет наличия дефьюз китов. Коллектив, проклятый стак Все-таки выхватывают Победку у своих соперников И давайте, кстати, с ними и познакомимся Это 10-10-10 1-3-3-7, 10, 10, ну, собственно, я уже говорил Так и будем называть его просто 1-3-3-7 White Knight Ловый линия, насколько я понимаю Читается именно так Бумыч и Хинкси ну, собственно говоря, интрифраг за Дечурой Далее следует череда убийственных фрагов от коллектива Проклятый стак И, собственно, рассыпаются, ничего не сделав э, в итоге коллектив суета Ну, как не сделав? Два минуса-то, в общем-то, сделано И, в принципе, можно уже как-то этим гордиться а, 2-0 так, я вижу, что у меня что-то с чатом на Твиче, потому что я не вижу в нем сообщения. Но, однако, через чат-бота сообщение вижу. Надо, значит, перезагрузить э -э, чатик. Лейзи э Бир. -э, Приветствую. Так, ну а у нас 2-0 и Диглбай, который будет нацелен на выход на точку Б. Мне здесь коллектив суета, пока, ну, с переменным успехом. Вроде бы зашли. Вроде даже разменялись в равные ситуации. 3 в 3. Ой-ой-ой, фри-ту-плей еще и забирает Бумыча, но, тем не менее, размен Естественно, его с этой позиции никто не отпускает Два в два ситуация а -а -а, Хинкси Ну, тайминговый, максимально тайминговый выход В зигзаг и, естественно, два минуса а, По спинам Соперников Так, одну секундочку, мне нужно здесь а, Быстренько будет Открыть чатик твичам, чтобы Видеть, а, видеть Сообщение все-таки оттуда так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так Прям вот секундочку, дорогие друзья, спешу, спешу, насколько это, насколько можно быстро Так, все, чатик здесь, теперь я, я вижу сообщение с твича Ну, должен во всяком случае видеть, я надеюсь, он больше тупить не будет И да, Богдан, приветствую ну что ж, первый обоюдный девайсный раунд. И здесь сразу энтрифраг от Бумыча. Но, тем не менее, позицию, как я считаю, такую острую, достаточно, как аркада в яму, стоит отдать после первого минуса. Но Бумыч решил, что аркадить нужно дальше. Как следствие, попал под размен. Ну а все оставшиеся игроки атаки, которые э, приняли решение. Выйти на мидл Естественно, на этом самом миду и остались 4-0 Режеку, да, я видел А, кстати, что значит режек? Вот не первый раз уже замечаю, да? Такого рода сообщения. И хочется как бы понимать, почему режек-то? Звучит типа как это Ну как? Я когда-то играл в... Мобильную онлайн-игру Герои, и там Режеком называли атакующий режим. А, ножик-режек, боже мой. Блин, никогда бы не, доду... не додумался, вот прям не додумался бы. но Но круто, кстати, мне нравится. Что-то такое интересненькое. Ну что, ретейк от игроков обороны И здесь очень непонятна для меня позиция Экс -Хаустеда. Ну, понятное дело, что он играет на отрезе меда Но при этом его тиммейты на точке Б Как бы терпит фиаско, братан А он в данный момент только-только прибегает Зигзаг, 10 хп, 14 прошу прощения Оставалось, уже оставалось У 10, 10, 10, 1, 3, 3, 7 Но его сбривает хаешка Экс и счет в матче Меняется на 4-1 Реализация все-таки по... Прошла По поводу игры Райпов и Содов Информация была, будешь комментировать? Нет, не в курсе Не слышал ничего подобного Как попасть в турнир? Ну, очень просто Собрать команду, найти турнир Зарегистрироваться в нем и играть хаус house фраг по... Лава-линия, насколько я понимаю Опять же, повторюсь, читается данный никнейм Именно так, но, может быть, я ошибаюсь Курама забирает бумача Минус 1-3-3-7 И Хинкси отличный минус Работа по информации у команды проклятость Так проглядывается И это есть хорошо, но тем не менее В перестрелках они все-таки уступают Ситуация 3 в 1 и точка А Ну здесь в любом случае будет сдана Удержать ее White Knight Скорее всего не получится Ну может быть конечно попробовать стоит Ну я имею в виду попробовать ретейкнуть Есть все-таки дефьюз киты И есть девайс в принципе, этого достаточно для успешного ретейка Вопрос, конечно, получится ли он успешным 85 хп и как-никак 3 соперника Здесь что-то забайтился на коннектор При том, что там как бы и никого и не было-то Ну, White Knight что-то прям растерялся Видимо, перенервничал 4-2 Суета русский э, Ну, я точно не могу сказать Но вероятнее всего коллектив скорее э, Скорее СНГ да, то есть, если я не ошибаюсь, там есть ребята из Украины, есть ребята из России. И поэтому там такая своего рода сборная солянка. Но опять же, прошу простить меня, могу ошибаться. А, White Knight, будто из Питера. Ну да, мне тоже так показалось, что белые ночи это, скорее всего, как бы Питер. Чисто по логике вещей. А, 5 в 4 при не совсем, так скажем, раунде от проклятого стака. Там есть МК у 1337, но она одна. И в этом, в общем-то, самая ключевая проблема. Здесь в дымах тут разбежался с 1337 в разные стороны. И при этом, кстати, еще и умудрился даже погибнуть. Не совсем приятная история сейчас произошла. О, какая хаешка от дечуры! И следом минус еще. Следом. следом, конечно же, минус еще от него. Но, в общем-то, суета как будто бы взялись, да? Обратите внимание, как ребята после ну, серии, так скажем, неудачных раундов включились в код противостояния. И, на мой взгляд, кстати, включились очень эффектно. Ведь все-таки обратите внимание, винстрик на данный момент насчитывает три раунда, уже выбита экономика с соперников И тут как бы команде проклятый стак надо очень сильно напрягаться для того, чтобы, ну, хоть каким-то образом э, Сдерживать своих соперников, а сдерживать пока не получается На точке Б снова фиаско и коллектив суета, естественно, достаточно спокойно, не понеся никаких потерь, причем даже по лайфбарам Просто выбивают соперников с позиции на точке Б. Далее в кухне. Просто, как бы опять в канале, очередная происходит. Всех уничтожили, кроме, простите, кломе, хотел сказать, кроме Лавелинья, который в данный момент находится в коннекторе. И, судя по всему, будет играть на отстрел девайса. Ну я типа не вижу, конечно, логики никакой Идти ретейкать, но отстрелить девайс у Курама не удается Потому что Курама как бы против Резко против, что сейчас у него будут ä, забирать девайс Где надо регистрироваться? В соцсети ВКонтакте Я про ОБС забыл Да, Богдан забыл Я ждал от тебя сообщения, но так и не дождался 4-4, временный ничейный результат И коллектив суета Смогли все-таки сократить расставание Расставание, боже мой Расстояние, простите У меня сегодня, опять же, я говорю, какие-то а, Проблемы Я сегодня кашляю полдня И у меня сегодня что-то какая-то голова чумная Ну, в плане того, что мысли путаются Такое бывает, когда а, Кушаешь Мало, собственно, я в данный момент Кушаю мало Поэтому такая вот история происходит так что не обессудьте. Ну что, выход на Б в очередной раз, но, но в этот раз коллектив проклятый так подготовились и смогли принять своих соперников. Курама 9 хп, эксхаустед 22, но тем не менее даже с 22 хлспоинтами удается какие-то фраги еще делать. Ну, очередной размен дать не удается, Курама с 9 хп по-прежнему, но теперь еще и нужно как-то спуститься на точку. И, естественно, при попытке чекнуть из окна, ну, типа, получает люлей. 5-4, проклятость, так, чуть-чуть впереди Парни из Тима Суета разыгрались Да, Лейзи Бир, я, кстати, согласен, действительно, разыгрались Но первая карта все-таки она такая, скажем так, пристрелочная, да Тут опять же вопрос, кто что пикал, какие карты кто выбирал Я, к сожалению, данной информации не располагаю К моей печали и тоске, потому что очень хотелось бы знать все-таки, кто какие карты выбирал Но что есть, то есть Uh, free to play, минус на миду Но Хэнксити Хенкси, City... Hanks... прошу прощения uh, Останавливает выход в коннектор Хотя и не полноценно В общем-то, пройти все-таки удается Пусть и с разменами Ну и даже какая-то равная ситуация На мой взгляд, вполне себе устраивает коллектив Проклятый стак И это при том, что у 1.337 нет девайса как такового Да, у него дигл Ну, White Knight, uh, естественно, должен работать по информации Иксхаус тут находится в сайде White Knight на хелпе забирает соперника Ну и по последнему игроку атаки, в общем-то, есть информация Но попадание в голову 1-3-3-7 Слегка урезает шансы коллектива Проклятый стак на победу в этом раунде Но, тем не менее, 100 хп против 17-ти Ой-ой-ой, какая же ошибка от White Knight, -а, божечки мои Ну, почему, просто вы, вы, наверное, спросите, почему и в чем здесь ошибка Я объясню Ошибка заключается в том, что, ну, бомба установлена Очевидно, соперник стоит за ящиком Почему бы не попробовать его прострелить хотя бы чуть-чуть? Зачем сразу, сломя голову, бежать его пушить? Ну, на мой взгляд, эта ситуация бы сработала И, кстати, там, учитывая, что было лоу хп, то есть 17... Конкретно 17 хп. Ну, соперник, вероятнее всего, просто погибал бы. Эксхаус, а Ты Курама открывают точку А. В одиннадцатом раунде этой встречи. Ну и здесь, опять же, учитывая отсутствие девайсов, как таковых у коллектива проклятый стак. Всего-навсего одна эмка Ну, диглы, диглы начинают работать, и это странно. И это странно. Потому что по идее так э, не должно происходить Но все-таки э, бомба поставлена И поставлена она, как вы понимаете, дорогие друзья, на точке Б White Knight не попадает в своего соперника с USP А вот free to play кстати говоря, рискует пропустить соперника в зигзаг Что, как мне кажется, будет тактически абсолютно неверно Архитектор пытается запотеть в сайде И запотевает Дабл килл от архитектора Ну и все-таки ту play справился с соперником, находящимся в зигзаге И это 6-5 но в пользу коллектива суета Как я и говорил, ошибка соперника Удача твоя э, или союзника Как я говорил, удача тоже часть игры Да, ну я как бы с этим соглашался И всегда буду соглашаться Удача и везение в этой игре Порой превалируют над э, Всякими э, стратегиями, умением стрелять Иногда просто достаточно Выйти в спину сопернику А это естественно везение Курама минус слабинья, ну и здесь, как бы, как вы могли заметить, сейчас на точке А произошла непонятная лично для меня перестрелка, а, почему она непонятная, потому что как-то, ну, совсем прям минимальный раскид был, и, опять же, с достаточно посредственным байраундом коллектив Проклятый Стак, в общем-то, смогли отстоять позиции на точке А. Ну, потому как, вы видите, коллектив суета убегают, сломя голову на точку Б в надежде, что эту перетяжку не удастся зачекать. Хотя, кстати, что самое забавное, x тут затыкивает своего соперника с Глока. но куда интереснее позиция White Найта. Если его не чекнут, будет ну, максимально плохо, потому что получат в спине соперника и получают... И получают, и не успевают ориентироваться. О, боже мой, White Knight. Вот эта позиция. Ну, вот что значит обычный банальный недочек. Конечно, подобное не чекнуть, ну, типа, странно. Почему не чекается такая позиция, я могу понять только в том случае, если есть стопроцентная информация, что точка Б пуста. Но ее не было. Можно на зажиме в голову попасть, а можно одиночным стреляя в голову промазать. Да, кстати, я скорее приверженец второго... второго пункта, так скажем. White Knight в очередном раунде выходит на свои позиции и с 39 холспоинтами, оставшись, Делает несколько киллов Ну, далее его тиммейты подхватывают, в общем-то, эстафету Он для Чауран, опасный тоже достаточно игрок Как вы помните, по началу этой встречи Хороший кэдшот, но, к сожалению, на лавелинье не успевает переключиться И мы получаем 7-6 Но снова качели На этот раз в перевес э, Проклятого стака Так, э, есть небольшая секундочка Прочту чатик, вижу там сообщение э, то позвали в КС играть Потом уже смотрю на время и 4 утра уже было а, ну, ну нормально, ты так поиграл Проклятый стак и L7 Это одна и та же команда Ну, странно, L7 это все-таки L7 А проклятый стак это все-таки Проклятый стак может быть, есть игроки, которые играют и за тот коллектив, и за тот коллектив Но все-таки это две разные команды Странный раунд 2 в 3 У вас форс, заберите калашу Ямэм, берите бай Ну, типа да, да, бодя Иногда бывают досадные оплошности Ну, опять же, игровой момент Не все успевают Реагировать Собственно говоря, правильно На какие-то игровые позиции 2 в 2 и атака, естественно Практически без лайфбаров 43 и 52 хп, но относительно сотых соперников Это практически без лайфбаров Потому что даже если сложить Хп игроков атаки, это меньше Чем у одного игрока обороны И очень неясная Для меня позиция у фри-ту-плея Вот единожды в этом матче Уже была позиция, от которой я Достаточно был как бы шокирован это Экс тот, который держал мидл в момент поставленной пачки на точке Б Но позиция фри ту при том, что твой соперник уже, прошу прощения, твой тиммейт Так, сколько стоит участие в туре? Участие в турнире нисколько не стоит, в большинстве случаев турниры фри Фри вход, так скажем, да 8 6 все-таки проклятый стак смогли выиграть э, первую половину и я не успел закончить мысль но давайте закончу сейчас то есть свой тиммейт находится на точке б потеет там пытается перестрелять двух соперников а ты в это время вообще почему-то на точке а вот, вот этот момент я не совсем понял поэтому просто продолжим смотреть Тут немножко, по-моему, опять же, стратегически как-то прочитались. Кстати, вылетает один из игроков у коллектива Проклятый стак, но это вообще их не страшит, потому что Хинкси просто закрывает троих, черт возьми, при выходе на точку А, хотя я напоминаю, с энтрифрага начала команда Суета, и Экс открывшись в коннектор, делает, конечно, два минуса, но все таки также гибнет. 9-6, и уместно было бы на самом деле взять паузу. Дабы коллективу проклятый стак продолжить матч э, в полном составе Но пауза не берется Парадоксально Это факт Юра, приветствую, Данилка, привет И Владимир Сергеев, тоже привет В общем, привет всем, кто сейчас пришел на трансляцию Огромное вам Спасибо Приятного вам просмотра. Лайкосики не забудьте прожать. Это очень помогает привлекать новых людей на трансляцию. И наша комьюнити, пусть и немногочисленная, но становится еще больше. Поддержим КСочку. Итак, пистолетный раунд, который крайне важен, конечно же, для коллектива Суета. Потому как у них луз минимум. И в случае победы в этом самом пистолетном раунде есть возможность сравняться с соперниками. Но, конечно, главное не дать поставить бомбу ни в одном из первых двух раундов. Хорошая позиция у Дечуры, но не удается забрать 1-3-3-7. Оставив ему 11 хп. 1-3-3-7 забегает на хелпу. И здесь Хингси открывается в коннектор, забирает Дечу. Божечки мои! Зафейлили сами себе сейчас ребята из команды Суета. Пистолеточку. Архитектор. Увы. Увы и ах, но коллективу Суета придется свыкнуться с тем, что раунд все-таки проигран. 10-6. Как жизнь молодая? Данилка, спасибо, что спросил. Все хорошо. Все хорошо. Я бы даже сказал, все супер все замечательно. А как твои дела? Ну что, 16 раундов позади. Разумеется, теперь череда экономических раундов от коллектива Суета. Которые, увы, опять же, неизбежны. Ввиду отсутствия денег, опять же, в ввиду. Ой-ой-ой, ну как же так можно-то спускаться, Хинкси, боже мой Эксхаустед, тот просто бесподобнейший раунд White Найт забирает Архитектора и четвертый минус достается эксхаустеду. И команда Суета берут экономически, просто что? Ну, ну где раскидки, где какая-то агрессия от коллектива проклятый так Что это сейчас вообще было? Что парни сейчас исполнили? Я, честно сказать, так и не понял, что это было ну, типа, у тебя должна быть информация, что под балконом находится соперник. Ты туда спускаешься, и тебе просто ломают лицо. Почему ты, в принципе, туда медленно спускаешься, при учете того, что... Ну, ты же знаешь, что там есть соперник. А, да чура! Минус Хинкси, ну и здесь задача, конечно, по максимуму забрать соперников Дечура, в общем-то, с ней пока что справляется Делает два минуса, фри ту плей добирает еще и Бумыча Ну и Лавинья забирает Дечуру В результате, конечно, Дечура сделал два минуса Ой-ой-ой, Лавинья, как удачно удается забежать Но Экс все портит Вечно Экс из команды Суета портит все для коллектива проклятый стак 25 хп остается у White Найта Где-то раздобыл Чё, это снайперская винтовка была? Это АВП был? Я что то не успел заметить, но, по-моему, как будто бы да. <laughs> да, походу, дело действительно да. Ну, в общем, короче, не свезло. Даже подобрав девайс, реализовать его, к несчастью, не вышло. Ну, мы получаем 10-8. Я бы после такого раунда вышел с сервера и удалил бы КС. <laughs> а, Ну да, раунд, конечно, от проклятого стака. Если ты про второй раунд второй половины, это, конечно, да. Это очень... И очень хреновый раунд, никогда не проводите такие раунды в атаке. Ну, как минимум, вы должны понимать, что ваши соперники могут в теории стакнуться на любой точке и пятером в пять диглов просто, ну, не выпускать вас, грубо говоря, с каких-то позиций. К тебе приходили с просьбой озвучивать другие турниры? Э, в плане каких? Ну, какие-то определенно, конечно, да, периодически приходят. Но не все турниры, так скажем Я могу озвучивать И касаемо некоторых Не со всеми удается договориться x Минус White Knight И на этом очередной раунд заканчивается Победой коллектива Суета Вот такая вот прискорбнейшая ситуация Для коллектива Проклятый стак Но, конечно, не стоит забывать Что они находятся сейчас в слабой стороне В общем-то, первую половину За сильную сторону они выиграли Поэтому претензий по идее, не должно быть. Муслим, я же уже сказал, участие бесплатное. Но опять же, зависит от турнира. Не на всех турнирах участие бесплатное, но конкретно на этом, допустим, турнире участие было бесплатное. Ну, надо понимать, что если участие бесплатное, то, как правило, и призовой фонд отсутствует. Но... Маленький такой спойлерочек, конечно, наверное, стоит все-таки сказать Насколько до меня дошла информация Призовые здесь должны быть в этом турнире Но выплачены они, к сожалению, не были Я не ручаюсь за достоверность этой информации Но говорю вам, что слышал Слышал, что команды не получили свои призовые за, за свои матчи x это забирает 1-3-3-7 Ну, опять же, справедливость ради Очень круто сейчас проклятый стак На шифтах открыли точку Б. Uh, типа нельзя так Нельзя так в плане для коллектива суета Уступать подобные штуки Ну, по x туду есть информация. Oh, боже мой Хинкси Бесподобнейший хэдшотище На такой бешеной достаточно дистанции 11-9 Ну, короче Банальный раунд на шифтах Удивительнейшим образом у команды проклятый стак сработал. При том, что полноценных нормальных девайсов даже как бы и не было. Забавно. Забавно. Но забавнее, что у Курамы уже, прошу прощения, появляется э, снайперская винтовка. И с этой снайперской винтовки погибает Уайт Найт при выходе на мидл. А далее... А далее максимально неожиданный поворот событий. Численный перевес уходит в сторону коллектива проклятый стак. И закрепляется лишь с каждой секундой все больше. Курамы и Дочура остаются вдвоем. Минус от Дочуры по бумачу. Ну... Но... Вот вам и но Хотел я сказать, но <смех> Позиция далека от идеальной Хотя, тем не менее э, Фраги вроде бы удается сделать Хинг всем на снайперской винтовке перестреливает Кураму И это 12-9, дамы и господа Проклятый стак начинает набирать обороты Uh, так, в плане других игр А, ну, то есть, типа, не хотели бы вы прокомментировать турнир по какой-то другой игре? Ты имеешь в виду касаемо таких вопросов? Uh, было совсем небольшое количество предложений Касаемо трансляции uh, других игр И парочка из них была очень давно, и я от них отказался Ну, а в современности у меня есть один заказик Возможно, я его выполню Если у меня когда-то появится свободное время, это... Комментирование матча по футболу Киперспортивный э, На PlayStation 4 Но я опять же повторюсь Я не знаю когда я до него дойду И дойду ли вообще до него Ну что, Курама и как вы понимаете Фалан, то есть бот Uh, у коллектива суета еще и большая проблема теперь с составом, видимо, начинается, да, у команды проклятый стак вылетал игрок, а теперь команда суета лишаются одного из своих бойцов. Но не без этого, конечно, но и не будем забывать, да, что четвером играть даже за сильную сторону сложнее. Это я просто к тому, что 13-9. Как бы команда Суета находится хоть и в сильной стороне, но теперь с ботом А с ботом за КТ играть гораздо сложнее, потому что, ну, ну потому что Перетягивать бота всегда сложнее При выходе бот где-то всегда позади находится и есть какая-то э, надежда на светлое будущее Ну здесь вот, кстати говоря, Фаллон удачно очень сел и держит позицию в КТ-респауне Соответственно, ему перетянуться на точку А и на точку Б Будет достаточно сподручно Ну, у нас отпущена точка Б Ну, за исключением, конечно, Курама Подсаженного в офсайде, Но White Knight справляется и с ним И с прибегающим на точку Б э Архитектором Далее финские флешки Ну и архитектор, взявший бота, у нас остается один Не справляется сразу же с самым первым соперником Который забегает на кухню Ну и как следствие мы получаем 14-9 а, Привет, дорогая моя женушка Тебе нравится озвучивать? Если да, то, может, попробуешь себя в озвучке турниров на другом уровне? Я бы с радостью, но пока что, опять-таки, нет предложений, да? То есть, если поступит какое-то предложение, оно будет достаточно интересное, понравится мне, условия, в общем, которые мы обговорим с заказчиком какого-то другого ивента, устроят нас обоих, то я только с радостью. Я только с радостью. Я любитель большой попробовать себя в чем-то новом. И как бы комментировать не только Counter-Strike, это здорово. Я бы с радостью бы комментировал, может быть, и Dota, может быть, еще что-то. Ну, в общем, игр-то полным полно И что-то я точно бы комментировал. Так что с превеликим удовольствием. Жду приглашений на какие-то другие ивенты. И если это будут вообще какие-то профессиональные матчи, каких-то профессиональных команд, так я вообще буду еще больше рад. Ну что, Хинкси остался у нас один Снайперская винтовка в руках И три соперника впереди Хороший фаззум Минус Архитектор Достаточно э, важный минус, кстати А соперников-то не трое, извините Это бот просто некорректно отображается Бота уже нет Экс один на один с Хинкси Ну и здесь, конечно, позиция Является огромнейшим плюсом Для Экс да, И десятый незамедлительно Отправляется коллективу Суета Счет 14-10, по-прежнему проклятый стак впереди и достаточно с уверенным, я хочу сказать, отрывом, который еще в добавок усиливается отсутствием пятого игрока, но вот сейчас Дочура погибает в результате прострела от Хилкси и, естественно, бота может взять, кстати, дочуру, у которого, между прочим, есть девайс. То есть, такой незашкварный бот. Брать его нужно однозначно. Бот, кстати, пытался сейчас выстрелить. Если бы он сейчас убил, если бы он сейчас дал минус в зигзаг, это было бы просто комедия, дамы и господа. 3 в 3, насколько я понимаю, равная ситуация, Да, абсолютно верно, 3 в три. Хорошая моменталочка. Лавиньо вынужден был отдать позицию Но, к сожалению, под эту моменталочку Особо-то никто решил не играть Лавиньо Минус архитектор Лавелиньо Прошу прощения, я постоянно ее, его Лавинью называю, хотя ведь Лавилинью, наверное Ну, ладно, такие косячки Иногда происходят, уж прошу не обижаться 2 в 3 а уже теперь только Курама. Только Курама, и 16 хп, и снайперская винтовка в руках. Это прям совсем беда, как вы понимаете, дорогие друзья. Максимально немобилен игрок обороны. И ретейкать точку Б, на которой сейчас поставлена бомба, ну, это будет просто нереально. Да и Курама, в общем-то, не сильно понимает, где поставлена бомба. Ну, и пытавшись дождаться соперника со спины, получает с точки А. 15-10, и это матч-поинт, э, дамы и господа Коллективу проклятый стак для победы на первой карте остается всего-навсего один раунд И мы с вами отправимся смотреть карту Инферно Но далеко, конечно же, не факт, что этот раунд удастся взять, потому как суета ну, в теории команда, которая может. Вот бот пока что развлекается в собственном респауне. А тем временем с хаешки уничтожают Кураму, ну, который, разумеется, должен, по-моему, просто обязан взять бота и пытаться тащить. Но почему-то этого не происходит, кстати говоря. Почему непонятно. Ну, можно же ведь было, кстати, взять бота. Эксхаус этот, минус Уайт Найт. Смотри, смотри, что делает. Ай, два попадания в голову. И вот зачем сейчас? Ну, боже мой, ладно. А, забавнейший момент. Кто-то решил взять бота в самый-самый ненужный момент. Он ведь мог, в общем-то, минус сделать. Ну что ж, дамы и господа, 16-10 победа на первой карте достается коллективу. Проклятый стак. Парни смогли. Да, конечно же, не без проблем, так скажем, у коллектива суета. Они определенно тоже какой-то небольшой вклад в поражение в этой встрече внесли.